Я очень рада, что попала именно в этот центр по обучению перманентного макияжа. Я ни на сколечко не ошиблась в своем выборе. Мне хотелось что-то уже узнать новое. То есть какая-то ступень пришла в жизни, что хочется что-то познавать. Сколько я видео в YouTube пересмотрела, это все равно вообще не то. Кстати, это одно. А на самом деле практика показывает другое совершенно. Мне понравился Ростов. Я его долго рассматривала. Потом, когда я увидела, что здесь есть школа, ну, ой, я этому была очень рада. Но что мне понравилось, как бы очень тонко э, нас доводили, нас не ругали, у нас и не хвалили. Пробовать, пробовать. Каждый день я бы я тренировалась, на каждый день.